Интересным вышел этот месяц, слили видосы с ранней разработки GTA 6. Многие люди жаловались на плохую графику, после чего другие разработчики начали показывать, как выглядели их игры во время разработки. Adobe купили Figma. А мы хорошо знаем, к чему это скорее всего приведет. Поэтому надо будет искать альтернативы, может быть я когда-то сделаю обзор на PenPod. Это как раз альтернатива фигме, так еще и с открытым кодом. Ну и Nvidia заанонсили новые видеокарты. Но мне больше всего понравился их новый проект, RTX Remix, который позволяет улучшать графику в играх. Поэтому можно ожидать крутые модификации, улучшающие графику в старых играх. Но давайте перейдем к самим open source новостям, ведь свободные проекты тоже должны получать внимание. А вы знали о рабочем столе Unity? Если нет, то этот рабочий стол раньше, когда это давно, разрабатывали разработчики Ubuntu для своей системы. Но им, видимо, надоело его разрабатывать и в итоге Unity похоронили, а Ubuntu начал использовать Гном. После этого фанаты Unity решили создать дистрибутив под названием Ubuntu Unity, плюс дорабатывали само окружение Unity. И вот спустя время Ubuntu Unity официально стал частью семьи Ubuntu. Если кто не знает, это семейство дистрибутивов Ubuntu с разными рабочими столами. Получается как-то странно, что сначала разработчики Ubuntu разрабатывали Unity, потом отказались от него. А теперь, спустя кучу времени, соизволили фанатам его разрабатывать под их крылом. Вышел Gnome 43. Если как можно короче описать изменения, то по сути там был сделан редизайн быстрых настроек и продолжили делать редизайн стандартных приложений. У меня уже есть ролик про Gnome 43, поэтому мне лень рассказывать еще раз одно и то же. Вышел Blender 3.3. Из интересных новинок могу отметить, что появилась новая система волос. Вроде бы теперь она не такая калечная, как раньше, и больше не лагает. Для Grease Pencil добавили модификатор Line Art для визуализации контуров света и тени. Какую-то процедурную V-развертку добавили, не понимая, как оно вообще работает, выглядит странно. Еще, вроде как, трекинг теперь работает лучше, можно какой-то элемент видео заменить. Как пишут разработчики, это в первую очередь упростит замену изображений на билбордах. Сами знаете, что в блендере всегда кучу изменений добавляют, но если о всем рассказывать, то уйдет полчаса. Ликуйте, у Крита появился первый корпоративный спонсор, это Intel. Это довольно хорошо, ведь разработчикам Крита катастрофически не хватает спонсоров для нормальной разработки. Будем надеяться, что Криточку еще кто-то среди крупных компаний начнут спонсировать. Разработчики видеоредактора Кэйди и Enlife решили сделать первый сбор средств для достижения некоторых целей. Они также рассказали о том, над чем будут работать после того, как соберут нужные мани. Рассказали о каком-то Нестед Timelines. как я понимаю, то это будет что-то типа папок для элементов на таймлайне. Немного переделают работу с эффектами для настройки банальных вещей, например, громкости звука или яркости и контрастности. Больше не нужно будет добавлять это из списка эффектов. Обещают улучшить производительность. Отдельно упомянули пролагающий звук, что является старой проблемой в KDE и NLIFE. В общем, доставайте мани и идите донатить разработчикам, если вы пользуетесь KDE и Life. Это в ваших интересах, чтобы его улучшили. Что еще рассказать? Есть очень замечательная новость, связанная с гном и окном выбора или сохранения файлов. Теперь предпросмотр изображений полностью выкорчивали. Чего, блядь? Если раньше сбоку был предпросмотр картинок, то теперь такой роскоши у нас не будет. Меня очень удивило такое изменение, но сами знаете, так надо. Возможно, это такой болезненный переходный период перед полной переработкой файл пикера. Теперь я хочу поговорить о важных вещах. Я знаю, что на мой канал подписано довольно много мужчин, причем которые живут в государстве, где недавно объявили могилизацию. Государство хочет вас насильно использовать в роли мяса. Это на самом деле довольно страшная ситуация. Отправляться на войну, чтобы сдохнуть или вернуться инвалидам никто не хочет. Поэтому слушайте меня. В данной ситуации единственный выход – это сражаться за свою свободу. Во-первых, вам нужно объединиться. У вас точно есть знакомые, друзья, родные. У ваших друзей есть свои друзья, знакомые и так далее. Просто объединитесь. Можете взять пример с протестов на Майдане в 2014 году. Тогда как раз люди были против решений тогдашнего государства и взбунтовались. Теперь ваша очередь. Сразу говорю, что это будет непросто. Во время Майдана была почти война. Люди забаррикадировали улицы, расставили там шатры, палатки, собралось много волонтеров, еду готовили на улице, люди жили и спали там, где устраивали протесты. Ну и, конечно же, было много стычек и боев. Научитесь делать коктейли Молотова, найдите оружие. Не забудьте о защите тела. Очки, респиратор и каска могут понадобиться. Можете глянуть на фотки, как на Майдане одевались люди для примера. Но допустим, вы такой же слабый человек, как и я. Не обязательно сражаться только с применением силы. Большинство моих зрителей шарят за Linux, цифровую безопасность, некоторые даже лютые параноики ваши знания могут очень сильно пригодиться. Расскажите людям о том, как можно себя обезопасить в цифровом плане, например, как безопасно передавать сообщения, как общаться в случае отключения интернета. Как можно спрятать что-то в телефоне, если, например, человека споймают и будут проверять телефон, чтобы этот проверяющий ничего не нашел. Можете также заниматься волонтерством, много какие вещи могут понадобиться. Если вы любите open source и цифровую свободу, то тогда вы должны не забывать отстаивать свою собственную свободу. Ну, или ждите, когда вас насильно затащит на войну. Только пакет не забудьте. Можете еще в комментариях свое мнение о данной ситуации рассказать, Сыть ли вы протестовать, или все же адекватный человек и пойдете защищать свою свободу.